Добрый день, мониторил законодательство и наткнулся на один законопроект, которым решил с вами поделиться. Наш заботливый Минфин внес на общественное обсуждение законопроект, суть которого сводится к тому, что вносится изменения в статью 430 Налогового кодекса и на ближайшие несколько лет будут увеличиваться обязательные взносы в фонд пенсионного страхования и на обязательное медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей. Поскольку я сам являюсь индивидуальным предпринимателем, данная весть меня в значительной степени огорчила, поскольку недавнее повышение пенсионного возраста абсолютно не оставляет никаких шансов когда-либо получать достойное пенсионное содержание от нашего государства. Итак, что предлагает нам Минфин в данном случае? На текущий момент взносы на обязательное пенсионное страхование составляют 32 448 рублей, на обязательное медицинское страхование 8 426 рублей на 2021 год. Данные размеры взносов в данные страховые фонды для индивидуальных предпринимателей, которые платят их за себя, остаются без изменений. Но вот начиная с 2022 года идет существенное повышение. В частности, взносы в пенсионный фонд на 2022 год будут повышены на более чем 6 процентов на фонд медицинского страхования на 4 процента то же самое будет на последующий год 2023 будет очередное повышение на 6,6 процента соответственно пенсионный фонд и фонд медицинского страхования также повысится на 4 процента таким образом взносы в данные фонды примерно 40 тысяч если складывать 32 448 и шесть то есть в общей сложности получается чуть больше 40 тысяч они увеличатся до 45 тысяч практически до 46 тысяч рублей на текущий момент данный законопроект еще не принят он проходит стадию так называемого общественного обсуждения я нашел данный законопроект на сайте regulation.gov.ru ссылку оставлю в описании под данным видео общественное обсуждение еще практически только в самом начале что я здесь обнаружил? Я здесь обнаружил единственный лайк в пользу данного законопроекта. Не знаю, кто его поставил, но тот, кто и размещал, собственно говоря, данный законопроект. Я сюда поставил, соответственно, дизлайк, потому что мне абсолютно не нравится данный законопроект. И, в принципе, любая перспектива повышения каких-либо финансовых и фискальных обременений, которые на нас государство накладывает с каждым разом все сильнее и сильнее. Что в данной ситуации можно сделать? В данной ситуации можно, соответственно, накидать данному законопроекту как можно большее количество дизлайков так, чтобы там перевалил как минимум за несколько тысяч. Для этого достаточно сделать буквально два простых действия. Первое. Перейти на сайт regulation.gov.ru. Ссылку, как сказал, оставлю под видео. Если вы еще не зарегистрировались на данном портале, на данном портале происходит общественное обсуждение законопроектов. Соответственно, нужно зарегистрироваться. Регистрация буквально самая простая. Адрес электронной почты, пароль подтверждения, имя, фамилия. Вводите КОПЧУ и вы зарегистрировались. Затем, для того, чтобы найти данный законопроект, Вводите в поисковую строку данный адрес regulation точка p слэш 10 1077.09 10 7709 это номер законопроекта, который устанавливает повышение взносов в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования для индивидуальных предпринимателей. После регистрации на портале переходите по указанной ссылке и выражаете свое мнение по поводу данного законопроекта в виде поставления дизлайка. Здесь уже стоит один дизлайк, который поставил я. Я надеюсь, что вы, независимо от того, являетесь индивидуальным предпринимателем или нет, проделаете такую простую работу для того, чтобы выразить, Негативные отношения к тем намерениям властей, которые они пытаются реализовать путем повышения фискального времени и на без того измордованный бизнес и граждан. На этом все. Желаю всем достойной жизни. Увидимся в следующем видео.